Ультразвуковое исследование щитовидной железы в качестве профилактики необходимо делать один раз в год, потому что даже бессимптомно но на УЗИ можно выявить какие-то незначительные изменения, которые в дальнейшем будут подтверждаться или опровергаться на фоне исследования гормональной системы. При ультразвуковом исследовании можно просмотреть структуру, размеры, померить объем щитовидной железы. Также можно будет выявить наличие или отсутствие угловых образований, ранних изменений в структуре щитовидной железы, нарушение кровоснабжения. Как только у вас появились такие симптомы, как повышенное сердцебиение, зябкость или, наоборот, повышенное потоотделение, уменьшение или резкое увеличение веса, то необходимо провести исследование щитовидной железы. В качестве профилактических целей необходимо один раз в год исследовать органы брюшной полости, молочной железы, малый таз. Желательно это делать даже раз в полгода и желательно на пятый-седьмой день цикла. Для мужчин также необходимо один раз в год проводить ультразвуковое исследование малого таза. Своевременное обнаружение заболеваний на ранних этапах позволит сэкономить ваши силы и средства. В процессе осмотра пациент может наблюдать весь процесс исследования на большом экране, а также в конце получает заключение с картинками и с дальнейшими рекомендациями. В Best Clinic на Красносельской вы можете пройти полный перечень обследований внутренних органов, в том числе и сердца, на современном оборудовании. Чтобы это сделать, нажмите на кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best клиник, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона.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 В этом видео вы узнаете о медицинском центре, которому можно доверить свое здоровье. Это Best Клиник на Красносельской.